Всем привет и добро пожаловать в компьютерную грамоту. С вами Михаил и сегодня мы поговорим о том, как закрепить любое окно с приложением поверх всех остальных окон. Для некоторых программ существуют готовые решения, например, для просмотра роликов из YouTube, но есть и более универсальные решения, например, приложение Extra Buttons, которое можно скачать с его официального сайта, по простой ссылочке весит оно немного, устанавливается совершенно обычным образом и не предлагает вам ничего лишнего. Она будет запускаться у вас в трее, всегда будет доступна здесь. И в то время, когда она запущена, на ваших приложениях появятся дополнительные кнопочки. Одна из которых позволяет вам закреплять окно поверх всех остальных. Просто нажимая на нее, в дальнейшем открывая другие документы, вы все время имеете зафиксированную область поверх остальных документов. Это может быть удобно, если вы просматриваете видео, именно оно у вас будет поверх остальных окон. Что бы вы ни делали, видео всегда будет у вас перед глазами. Либо же это может быть какой-нибудь важный документ, который вы сейчас изучаете. Опять же, он всегда будет у вас перед глазами, что бы другое вы не делали, просто можно сделать его размер поменьше, допустим. Кроме того, здесь предлагается еще две дополнительные кнопки. Одна предлагает минимизировать приложение в трей, то есть она пропадет с панели задач, но будет появляться в трей и можно будет его отсюда развернуть. Другая предлагает создавать закладки. Эти закладки могут быть на конкретную область конкретного приложения, причем в данном случае я создал закладочку на конкретную папку в проводнике, но открыть эту закладку я могу в том числе, находясь и в другом приложении. Допустим, через проигрыватель я нажимаю по закладке, у меня автоматически открывается проводник на нужной мне вкладочке, той самой, которую я перед этим добавлял в закладки. Чтобы открепить программу и чтобы она более не была поверх всех остальных окон, вы нажимаете на ту же самую кнопочку и просто деактивируете ранее выбранную опцию. Таким образом, мы с вами рассмотрели простую программку Extra Buttons, которая позволяет нам фиксировать желаемые окна поверх других любых окон в любой из операционных систем Windows. Надеюсь, было полезно. Если остались вопросы, оставляйте их в комментариях и пишите нам в социальных сетях. Ставьте лайки на видео и подписывайтесь на канал компьютерной грамоты в YouTube. С вами был Михаил, всего вам доброго!